Народ, еще раз всем привет! Сегодня мы разбираем очередной раз билды прокачки тестовые. Это будет видео посвящено нашим дорогим медикам. Напоминаю, что розыгрыш проходит на ВКоплейке, там мы раздаем монеты. Для тех, кто смотрит прямую трансляцию. Поэтому не забываем проходить по ссылочке, заранее подписываться. VKPlay ⁇ это новая отечественная платформа, которая стартовала 1 декабря. К сожалению, стримы там пока не сохраняются, но обновления выходят постепенно, и все у нас там будет. Главное, что розыгрыш там можно сделать именно среди зрителей. Так, поехали. Так, так, так, что у нас? Увеличение объема здоровья, которое оперетитель восстанавливает себе? Или увеличение объема здоровья, которое восстанавливает... Прийти... Конечно хочется себе, но давайте на союзник Все-таки медик Хотя, ну медик так, в кавычках Следующий пойдет у нас дедушка Умечание стоимость применения способности Далее Шприцы нет Объем здоровья Затрат на применение РФК Поехали так, сюда, сюда, сюда у нас. Далее, увеличение боекомплекта. Да, наши гранаты. Либо уменьшение входящего урона от эффекта горения. Уж, ну блин. Давайте сыграем, конечно, вот так вот. Уменьшение стоимости применения способности или ускорение восстановления неспособности. Ускорение. Ускорение. Так, увеличение базового запаса здоровья однозначно. Увеличение восстановления, так, увеличение восстановления выносливости у цели при наложении эффекта способности 30 очков выносливости. Либо увеличение объема здоровья, который оперативник восстанавливает союзником при применении способности. Блин, давайте так сделаем. Будем лучше хилить. Увеличение базового запаса здоровья. И увеличение боекомплекта. Здоровье. Ну, ну и соответственно, ну как-то... Подедушки легко прошлись, если честно. На удивление. Напоминаю, это тестовые сборки. Вы можете, естественно, со мной не соглашаться. Это будет даже очень замечательно и хорошо. Предлагайте свои варианты. Очень интересно послушать именно вас. Какие же билды сделали вы? Я, по крайней мере, предварительно делаю так, а там дальше уже буду разгонять под способностями. А точнее, под навыками. Сейчас, главное, навыки все открыть во время прокачки. Далее, умечение затратно применили в Это все стандартно. Главное у нас выбор у нас. Умечание, стоимость применения способностей. Или увеличение базы запаса здоровья. Угу. Меньше тратим на хил или более живучий? Более живучий. Увеличение максимального запаса выносливости или уменьшение стоимости применения? Вот тут уже наверное, стоимость применения сделаем. Увеличение запаса здоровья, которым оперативник возвращается в строй. Плюс 30, либо изначально плюс 5. Давайте так, если нас убьют, мы все-таки вернемся более живучими. Хотя хочется изначально быть более живучим. Так, вопрос. Запас шприцов или... Конечно, резерв. Запаса шприцов, я думаю, хватит. Четыре, конечно, казалось бы, мало, да, но я все-таки думаю, здесь мы поиграем от резервов. Теперь вот на стаминку как возьмем. Ну, если играть от стамины, да, что ты постоянно бегаешь, бегаешь Естественно, ты сам себе, конечно, не похилишь Да, но... Блин, слушай, да... Вот вопрос, да, то ли резервы То ли брать себе Но это больше такая ПВЕшная тема Давайте все-таки, наверное, попробуем с шприцами Нам, в принципе, 12 их хватит за глаза для ПВП Так, увеличение базовой скорости передвижения Или увеличение затрат на применение рывка Конечно, рывок Сюда-сюда пойдем Увеличение скорости восстановления здоровья. Или восстановление здоровья союзника частично лечит и, и оператив... Мамочки мои! оляля ля что мы теперь можем? Мы можем себя лечить? Мы можем себя лечить? А? А? Бля? Бля, хамуха. Да неужели? Спасибо, товарищи разработчики. Возможно, кто-то всыкнуло от счастья. увеличение максимального запаса вынослия оперативника плюс 100, или возрождение союзника полностью восстанавливает здоровье оператив Чего вы творите с травником? Чего творите с ним, а? Я вот прям сейчас зашел, я аж прям поразился. Mm -hmm. Да блин, ну это прям... Прям-прям-прям... Я все прям хочу поиграть Травника в этом билде. Прям очень интересно. Давайте посмотрим, что сделали с Бардом. Слушайте, ну Травника они потрогали неплохо. Вот чё, чё ж дедушку так не потрогали, а? Так. Ускорение восстановления способности. Или листамин. Ускорение. Ускорение оставления способности. Увеличение радиуса действия эффекта способности. Я, наверное, за ускорение. Это прям, прям, прям, прям хорошо. Минус 5 секунд. Далее, увеличение базовой скорости передвижения. амина Прочность, либо увеличение ускорения оперативника по способности при кратковременном нажатии. Нет Жизнь однозначно Так Увеличение объема здоровья восстанавливать способностью Либо Увеличение с урона При кратковременной активации способности Кратковременно а, Увеличение радиуса действия Ну еще раз ну в я наверное вот это лучше Но мы выбираем пвп билд Увеличение радиуса действия эффективности Блин, это так редко за эти три видоса Я сейчас говорю, что это пвп билд Это прям редкость так, увеличение радиуса действия эффекта способности плюс 1 метр или увеличение времени действия способности. Время действия. Так. О, ну тут вообще минус 3. оля ля Ну и последнее, посмотрим интересно. Увеличение длительности эффекта воодушевления. Или противники в радиусе действия способности при кратковременной активации теряют вынос. Подождите. Я очень хочу, я прям всем советую ставить воодушевление, но я прям хочу поиграть, вот попробовать вот это. Ну, я бы не сказал, что мега какая-то убер-плюшка. Естественно, воодушевление гораздо приятнее, да? Блин, ну, 7 секунд, либо... Блин, ну. Ну, блин, вот честно говоря, очень хочется попробовать именно именно сжигание стамин. Но я понимаю, что вот эта хрень, воодушевление, ну, это... Оно больше более эффективно, чем сжигание какой-то стамину противника. Это очень вредит, очень гадит, но лишает мобильности, применения способностей и тому подобное. Но вот это все-таки, мне кажется, поважнее будет. Хотя, блин, пожигать стамину очень хочется потестировать. Прям очень хочется. Так, каравайка. Каравайку мы прокачали ночью. Давайте посмотрим, что из этого у нас вышло, правильно ли мы сделали. Так, это здоровье. Это правильно. Так, выведение из строя оперативник может бросить капсулу на клад... Капсула, отлично. Нет, нет. Я на капсулу пос... я на после смерти. Это такая очень хорошая вещь. Тут понятно, здесь увеличение урона от эффекта способности это херня, увеличение базовой скорости передвижения тоже херня. А, тут либо, либо капкан, либо урон. Я за урон. Увеличение а -а -а, объема здоровья, который мы восстанавливаем. Увеличение скорости восстановления выносливости в дыму. Да, нет. Увеличение боекомплекта или... Соказать иммунитет к эффекту горения. Да. Придется поменять свой выбор. Я все-таки за... В этом случае за лечение. Радиус действия. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, и так надо просто попадать. В основном способный... Ну, конечно, стамины хорошо ютут. Но, блин, у нас 12 должно хватить. Нет. Таким макаром пройдемся. Ох, мой любимый Микола, на котором я не люблю играть. Ну, как-то вот не нравится, Не знаю. Увеличение объема здоровья становятся способностью или увеличение скорости лечения способностью. Увеличение скорости лечения. Так, увеличение объема здоровья. Вот так возьмем. Союзник в радиусе 10 аптечки быстрее реанимируются. Либо увеличение скорости перезарядки оружия у всех союзников в радиусе действия способности. Я, наверное, на вот так поставлю. На вот так вот сделаем. Особо считается, если взрывается в контакте с поверхностью или увеличение времени действия спецсредства, длительность... Да, наверное, вот так попробуем. Так, секунду, я сейчас не понял. Урон в голову, урон в голову. Смотрите. А какого хрена у меня здесь что-то меняется? Товарищи, разработчики, это что такое? Каким боком у нас урон меняется? Или я дурак, или у меня лыжи не едут? Ну-ка, давайте сделаем скриншот. нет, даже кусок видео потом запишем с этого видоса. Максимально странно. Максимально странно. Да, фиг с ним. Скриншот даже сделаем. да Ускорение восстановления способности или... Точнее, я же запутался. Так, предсредство врывается при контакте с поверхностью, либо увеличение времени действия спецсредства. Время действия, да? Нет, давайте вот так вот возьмем. Так, ускорение восстановления способности, либо уменьшение стоимости применения. Ускорение. Ускорение. Запас брони 20, 20. А, За каждого поражение спецсредства противник. Оперативник устанавливает 7 святочку выносливо. Пораженное спецсредством. Или, или, или живучесть. Живучесть 10 или себя способность. Не, давайте жизнь возьмем себе. Увеличение радиуса а, увеличение радиуса поражения. Плюс метр. Или... Выносливость. Блин, ну, наверное, попробуем на выносливость сыграть. Я радиус. 7 метров против. Давайте попробуем сыграть так. Восстановленную аптечку можно подобрать для сокращения времени восстановления способ... И вы, мои родненькие. Увеличение объема здоровья восстанавливаем способностью. Ну тут подобрать аптечку, конечно, хорошо, но, наверное, возьмем хил. Но с этим, конечно, это максимально странный глюк. Трогать здесь, а меняется, меняется ствол. Максимально странно. Тут же блин, никаких описаний даже нету. Ладно, поехали дальше. Мой любимый шасс, один из первых оперативников, купленный еще в 2016 2019 году. Посмотрим, что с тобой сделали. Так, уменьшение стоимости применения способности, либо ускорение восстановления. Ускорение. Увеличение количества реанимированных наборов. Вот понятно, понятно. Так, стамина. Понятно. Увеличение базы запаса здоровья. Или стамина. Здоровье. Особая черта. Пакеты способности дают временную невосприимчивость к эффектам кровотечения и отравления. Или увеличение максимального числа пакетов одновременно лежащих на земле. Блин. Я скорее, наверное, за количество пакетов. Хочется, конечно, получить э, именно иммунитет кровотечению и отравлению, но когда несколько пакетов валяется, это, это удобно вот тут, тут спорно. Вот тут сейчас спорно. Посмотрим, что будет дальше, если что, вернемся к этому моменту, потому что хочется все-таки забрать себе. А, длительность эффекта 30 секунд. Ну, нет, все, я передумал. Ускорение восстановления способностей, или уменьшение стоимости применения. Ускорение. 14 секунд. ля ты моя дорогая. Увеличение времени действия спецсредства. Или увеличение радиуса поражения. Время. Выведем строй оперативник. Вот так это понятно. Увеличение максимального запаса выносливости 50. Или увеличение скорости рывка. Блин, скорость рывка возьму. Так, вот так. Увеличение боекомплекта или увеличение базу запасов. Ой, давайте будем живучими. Патроны мы всегда успеем взять. Попробуем поиграть с минус 1 магазин. Так, увеличение максимального запаса выносливости оперативника или увеличение объема здоровья. Ой, что, серьезно? Да, конечно, вот это берем. Ну вот, блин, вот. Отлично. Так. экватор мы уже прошли. Поехали дальше. Монг. Ну, только что, Монга, добрать их шатся. Как по мне. Давай, поехали. Так. так. А, увеличение дальности применения. Или ускорение восстановления способности. Я, я, я как бы за ускорение, скорее всего. 2 секунды и дальность 2 метра. Нет. Нет. Так. Уменьшение затрат на применение рывка. Лучше ну, по здоровью пройтись. Так. Увеличение объема здоровья восстановления способности. Плюс 12. Либо увеличение объема здоровья. Ай ты мо мою на, на союзника либо на себя. Пусть, вот я поставлю на монка чисто для себя, не командный игрок чисто будет у меня. Магазин или здоровье, здоровье. Сейчас мы будем так играть. Так способность становится применяема на противников. Наклад на него эффект слабость и замедление. Ну. А, потеря выносливости 200, скорость передвижения минус 50. Или способность э, становится применяемая на противников, пример способность на противников, увеличивает получаемый ему урон от пуль, взрывов и кровотечении. Ну вот, э, вообще спорная штука, я редко вижу, чтобы кто-то применял на противника. Ну, сжигание, стамина, скорость передвижения это, конечно, хорошо, но если ты уже применил ее, то для того, чтобы уничтожить противника, а не максимально ему навредить. Дальность применения или применение. Способности союзника увеличить его скорость передвижения на 25. Ну тут дальность плюс 5 метров. 5 метров, наверное. Хотя вот эта штука пользуется, но, блин, 5 метров. По большей части ты этим пользуешься в начале, в начале раунда, когда ты применяешь способность, и все, он там ускоряется. В остальном ты просто больше лечишь, лечишь, и все. Мне кажется, все-таки дальность. Дальность тут зароляет. Хотя тут на, на вкус и цвет. Выносливость, либо... Давайте него выносливость. Ну и последнее самое вкусное. Ускорение восстановления способности Увеличение объема здоровья Восстанавливая способностью Или увеличение дальности применения Ну тут это чист пол карты, что ли херач Нет, давайте возьмем вот так Все таки мы хил, как никак Поехали Следующий у нас м -м, Наш дорогой Ватсон Ватсон у меня прокачан посмотрим правильно его ночь что то прокачал Так Запаш шприцов это херня Это мы сюда естественно правильно пошли на цель попрошлых действия накладывается оглушение, либо урон. Давайте возьмем... Ну, конечно, я побольше, ну, до этого играл, естественно, пользовался оглушением. Это очень приятненько. Помогает убить противника. Забайтить его на... Но, блин. Где-то поставил и забыл ушел. Тут, конечно, больше зараляет урон. Так, стамина, либо увеличение сопротивляемости урон по действию способности. Тут стамина будет, наверное... Зачем мне столько стамины? Чем факт у меня столько стамины? У и так 13. Давайте поиграем вот так вот. Должно хватать. Включение базы запаса здоровья. Да. Да, да. Так. Не невосприимчивость к оглушению во время действия способности Или стамина Да, вот Ладно, тут стамину мы сейчас оставим Оставим Оглушение не такая частая штука Попадание созданного оружия в голову накладывает на цель, эффект подавления увеличение боекомплекта на цель капкан. Блин. Ну, нет. Капкан и подавление. не давайте подавление. Все, я что-то хотел попробовать капкану поиграть, но, наверное, все-таки подавление. Да. Оставим вот такой билд. Пишите, что вы об этом думаете. Но мы пока возвращаем, переходим, точнее, к вилюрчику. Так. Прицели... Шприц, наверное. И все зависит от расхода стамина в бою. Если этого хватает, то вот так оставляем. Вот, уменьшение стоимости применения способности. Ускорение восстановления. Ускорение восстановления, конечно. В общем, с этими затратами. Увеличение объема здоровья. Так, так, понятно. Дым или расходник? Ну, блин, пока, пока дым. А там будем смотреть. Так, броня. Увеличение объема здоровья или сумка способна восстановить весь запас брони. Так, увеличение дополнительного запаса брони особо, что мы дополнительно себе плашку даем, либо сумка восстанавливает весь запас брони. Давайте сыграем так. Хотя непривычный, конечно, играть вот так. Но попробуем сделать вот так. Ускорение, восстановления способности или стамина. Конечно, вот так вот. Стамина жизни, жизни. Увеличение боекомплекта или увеличение скорости лечения от аптечки. увеличение скорости взаимодействия с сумкой. Конечно, вот так вот. Странный выбор, если честно. Вошики, вошики, вошики, вошики. Увеличение боекомплекта. Ну нахрена мне еще один, конечно, я вот так вот возьму. Тут даже, по-моему, даже думать не надо. Хотя надо думать надо. Поехали, шарочка. Красавица-то наша, давай. Так, здоровье, стамина, здоровье. Увеличение базовой скорости передвижения. Ну, магазин, конечно, увеличение запаса здоровья либо постаминного здоровья. Тут как-то как мы быстренько пробегаем, не знаю. Так, увеличение дальности применения плюс 2 метра или увеличение скорости восстановления здоровья союзнику при применении способности. Дальность это, конечно, хорошо, но мы будем вот так вот делать. Мы за увеличение скорости. За быстрый откил. Дальше. Оперативник восстановить выносливость за каждого устраненного ну это чисто ПВЕХа. Существоперативник восстанавливает 50% здоровья от лечения союзника. Бля, вы мои красавицы, а? Что вы творите? И последнее увеличение бонуса который... особой черты, понижающий урон от пуль и взрывов, либо увеличение скорости здоровья союзника союзнику при применении способности. Конечно, выходить под минус входящий урон это плюс. Но вот смотрите, вот если вы бегаете со своим союзником, под, чтобы он был под обилкой, и у него был входящий урон ниже, это да. Это прям хорошо. Если вы в основном подлечили, там, занимаетесь своими делами, не держите его на цепочке, то тут скорее увеличение скорости восстановления здоровья союзнику. Поэтому, в идеале, если вы бегаете с кем-то, еще раз говорю, выбираете вот это. Если, по части, бегаете один, либо там по ехте гоняете, то, скорее всего, выбираете лечение. Тут выбор, в принципе, уже от стиля игры. Смотрите сами. Далее, мигелька. Мигелек наш. Давай. Так, увеличение времени работы дрона. Или увеличение запаса прочности дрона. Время работы дрона. Увеличение времени работы дрона. Или уменьшение стоимость применения способности. Время работы. Так, ну как вы понимаете, я не играл. Но тут чуть-чуть потратить можно. Так, увеличение базового запаса здоровья, либо уменьшение скорости рывка. Увеличение скорости рывка. Так, увеличение запаса прочности. Главное, все-таки вот это было открыто. Так, и увеличение здоровья, с которым союзник возвращается в бой после реанимации, либо увеличение стамина. Конечно, вот так вот. Так. Дальше я пока не пойду. А просто покажу. Увеличение скорости применения рывка. Увеличение скорости применения рывка. Рывка, увеличение скорости перемещения Дрона, что-то задумался Здоровье Ну, я бы взял скорее вот это Плюс 15 скорости И последнее э Непонятно что И увеличение скорости лечения дрона Я бы взял вот это верхнее Даже не знаю, что это Следующий Баги увеличение радиуса действия эффекта способности увеличение объема здоровья восстанавливаю объем здоровья было достало ну это прям это прям приличное ускорение да. ускорение восстановления способности здоровья я бы наверное ускорение взял блин ну 5 секунд Ладно, поехали. Увеличение объема здоровья способностью, либо увеличение урона от эффекта способности. Возьмем хил. Здесь мы возьмем еще минус 40 секунд. Вот так возьмем. Цель, чей снаряд был уничтожен спецресом, получает эффект метков. О, прикольно. Или цель, чей снаряд был уничтожен спецстрессом, получает эффект эми и растерянность. Ну, скорее, наверное, вот так возьмем. Увеличение запаса прочности или увеличение радиуса действия. Радиус. Так, увеличение максимального запаса выносливости или жизни. Возьмем жизнь. Увеличение объема здоровья восстановления способности плюс 2, или увеличение урона от эффекта. Ой, слушай, ну тут прикольно. Это либо ты выбираешь два раза негативку, Либо два раза негативку выбираешь, либо отчитан на отхил. Ну, возьмем мы на отхил, наверное. Увеличение радиуса действия эффекта способности. Ускорение восстановления. Ускорение восстановления. Ну, 30 секунд это нормально. Это прям нормально. Так, ковалька наш. Новый невосприимчивый газу товарищ. Возможно, хотя бы сейчас заиграет. Пока, по-моему, как по мне не очень играбельный получился. Броня с союзником, либо бонос, то есть Броня с союзником, конечно. Так, увеличение объема здоровья, который оперативник устанавливает при применении способности плюс 5. Валя, ну эльфийский, я не знаю. Вот. Понадеемся на эльфийский. Ну тут, конечно, проще выбирать то, что ты уже знаешь. Проще выбирать то, что ты на себя знаешь Потому что здесь непонятно Но ну, я все равно не играю, поэтому я поставил вот так вот А вам советую все-таки выбрать то, что пока видно Потом всегда можно переменить Если у вас еще что-то осталось здесь Так, увеличение базового запаса брони Конечно Увеличение восстановления брони союзником А, ну вот, увеличение восстановления брони союзником Вот что это... А, нет Правильно, согласен И вот это почти похоже, да? Так Броня или лечение себя? Броня. Лечение боекомплекта. Опуск... Нет, слушай, а пускай они сами на себя броню юзают. Тоже мне, блин. Броню им еще давай. Так, в... надо носить с собой расходники. Лечение боекомплекта. При контакте с поверхностью. Броня, либо здоровье броня. Так, уменьшение стоимости применения способности или увеличение радиуса поражения. Так и последнее. При применении способности на себя оперативник восстанавливает свой запас брони, увеличение времени действия спецсредства или ускорение восстановления способности. Ускорение восстановления способности. крайней мере, я так его вижу. Дальше наш фрейрок осталось последним два оперативника. Уменьшение затрат на применение рывка или здоровья. Здоровье, наверное, пока возьмем. Так, вот особая черта. Увеличение объема здоровья сонарной способностью. Увеличение максимального запаса выносливости либо увеличение объема выносливости в основном особой чертой, конечно, вот так. Уменьшение стоимости применения или увеличение базовой. базовой. Хотя тут ну, стоит иногда подумать, да? Все-таки 75 это не так уж и дешево, но тем не менее. Увеличение объема здоровья в основном способностью плюс 10. Увеличение объема выносливости... Да нет, ну на выносливость это такое себе Билд на выносливость, ну так спорно Так, увеличение времени действия и количества восстанавливаемой выносливости спецсредством А, это наше спецсредство, потому что мы на себя юзаем 50 выносливости, либо увеличение боекомплекта Да, наверное, вот так возьмем. Так. Пока активно действует стимулятор, на оперативнике длительное удержание кнопки применения способность восстанавливает им дополнительно 100. Или пока активно действует стимулятор, на оперативнике включение с... Им дополнительно 15. Ну, вот так вот, наверное. Хотя, ну, подарить союзникам плюс 100 выносливости, слушайте, но ну, это... Это если м, все бегают на аптеках, а ты чисто поставил себя на выносливость и э, играешь со своей командой. Тогда заранее нет. Можно чисто на выносливость отыграть, давать им постоянно выносливость, потому что они будут бегать все на аптеках. Ну, туда. Так, ускорение восстановления способности минус 10. Или базовый запас брони. Боле... Вот это выбор, да? Или способность быстрее юзаешь? 20... 28 секунд, а не 38 секунд. Или запас прочности брони, блин, да, конечно, в броне, выживаемость-то должна быть тоже, ну, блин Бегать как... Я просто привык бегать на первой линии, да, а так, если в какую-нибудь пве например, пойти, да, там, либо ты там отсиживаешься постоянно, то базара нет, нахрен тебе броня Вон, давай, почаще лечи Вот тут здоровье или выносливость? я считаю, выносливость, здоровье, точнее Таким макаром поиграем так, последний яван которого у меня, естественно, нету пока. Так, здесь мы сюда пойдем, сюда пойдем. Далее, ускорение восстановления способности, либо увеличение объема здоровья. Время восстановления 14. А будет 10. Либо объем. Время восстановления. Так, тут у нас жизни на применение рывка я бы наверное все-таки взял жизнь затраты на рывок увеличение дальности броска а. вот тут вопрос да вот тут очень сейчас спорно будет одно что мне хочется побольше полечить С другой стороны ты, ну хотя стимулятор, давайте возьмем здесь жизнь. Здесь мы возьмем увеличение радиуса поражения, увеличение урона. Возьмем на радиус. Здесь мы возьмем еще запас брони. Время действия. Давайте возьмем еще на, тут мы возьмем уже на длительность эффекта. Ну, то надо протестировать. Если его плюс-минус достаточно, то можно взять на радиус. Если будет не хватать, то, естественно, поставить потом на увеличение. Так, стамина или жизнь? Ну, однозначно, то стамина, это жирника, конечно. Здесь, естественно, выбираем себе жизнь. Ну и последнее, соответственно, закрываем. Вот, по крайней мере, как-то так эти билды вижу я. Интересно ваше мнение? Пишите, соответственно, в комментариях, как это все видите вы. А мы увидимся в следующем видео, где будем смотреть на прокачку снайперов.